Символ Z на задействованной в спецоперации ВСРФ техники может иметь несколько толкований. Символ Z на задействованной в спецоперации российских войск техники может иметь несколько толкований, заявил военный обозреватель комсомольской правды Виктор Баранец. Он объяснил, что на самом деле может означать символ Z на технике ВСРФ, которая участвует в операции по демилитаризации Украины. По его словам, существуют различные версии. Баранец отметил, что в ходе недавних совместных учений РФ и Белоруссии западные по сценарию маневров должны были нападать на восточных. Он подчеркнул, что на задействованные в наступлении боевые машины наносилась буква Z. Существует также мнение, говорит Баранец, что символом обозначают и название группировки Дельта. Именно так ее помечали в ходе российско-белорусских учений, чтобы солдаты видели, где свои, а где чужие. Третья версия мне очень нравится, она забавная. Две буквы ZZ я не люблю материться, но переведите ее так, заколебал Зеленский, говорит Баранец. Ранее официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Коношенков рассказал, что подразделения ВСУ в боевых действиях практически не участвуют. По его словам, сопротивление оказывают лишь украинские националистические батальоны. Всем спасибо за просмотр.